Еще один мегапопулярный тренд ⁇ худеть на военных сухпайках. Ведь многие считают, что это и есть самое сбалансированное питание. Но так ли это на самом деле? В какой армии самый полезный и питательный сухпайок? А в какой настоящая калорийная бомба? Шпик, как тебе? Я просто Мне важен. понравилось. Да. Хлеба черного. Еще. Ну, это вот попробовал хлеб и прям скривился. Может, мы его наконец отложим, потому что если что-нибудь тут произойдет. Чтобы это выяснить, устроим батл сухбайков. Среди участников российский, польский, американский и немецкий для бойцов НАТО. А тестировать их будут бывший полицейский Джон Дуган, инструктор по стрельбе Марат Сутаев и фитнес-тренер Валентина Филяева. Вкусно. Да. Начнем с американского сухпайка. Он рассчитан на один прием пищи и здесь 1200 килокалорий. Казалось бы, идеальный вариант для худеющих. Но есть один нюанс он с перчинкой. Главное блюдо это острое мексиканская тако с мясом и рисом. Похудеть на такой еде очень сложно. Ведь, как известно, острое блюдо еще больше разжигает аппетит. Остро! Опять же непривычно много специй, которые в русской кухне не свойственны. и если сравнивать с нашими фрикадельками, честно они вкуснее. Для Джона Дугана атака вполне привычная еда, которая по своей питательности может потягаться только с русским сухпайком. Мне понравились така. Для меня они не острые. Мне также понравились русские пайки. У вас в них много еды. Это потрясающе. Я очень удивлен, что польская еда тоже хороша, но русская и американская лучше. Но, как оказалось, в отечественном сухпайке в некоторых консервах, например, гречневой каши с мясом, есть не самые полезные ингредиенты для тех, кто следит за фигурой. Вот эти два продукта мне понравились своим чистым составом, что тут нету дополнительных ингредиентов. А вот тут, конечно, добавлены какие-то загустители, сахар, опять же, который я не употребляю в обычной жизни, крахмал как загуститель. А такой я не ем. Более того, отечественный сухпайок оказался самым калорийным. Он рассчитан на сутки. И здесь 4600 килокалорий, что для обычного человека больше нормы в два раза. На таком точно не похудеешь. Рацион сбалансированный для человека, который защищает родину страну. Я считаю, идеально подходит. Калорийность высокая. Белки, углеводы и жиры в достаточном количестве. То есть силы и энергии хватит на весь день. Для обычного простого человека, ведущего малоактивный образ жизни, конечно, этот рацион достаточно калорийный. Казалось бы, можно похудеть на сухпайке солдат польской армии. Однако он, по словам наших экспертов, оказался самым несбалансированным. Здесь очень много химии. Да, то да. То есть тут... Практически вот одна консерва, и то, э, да, обрати внимание, в таком пакете она вот уже тут, mm -hmm. еще бы чуть-чуть, и была бы дырочка. да. Минус большой, что только ее можно поесть, mm -hmm. и, mm -hmm. и паштет, и все. Пища войны. Как бойцам спецподразделений удается выдерживать нечеловеческие нагрузки? В сухпайках какой армии больше мяса? И чьи солдаты самые сытые? Эксперимент военной тайны. Такое ощущение, как будто он просрочился очень давно. Люди, которые производят лучшие машины в мире, не могут хорошо упаковать продукты. Горшочек не вари. Как пропаганда ЛГБТ добралась до главных культурных площадок России? И кто и зачем пытается извратить наши традиции? Видимо, русские обмазываются и ложатся спать. Новые технологии слежки. Почему больше не скрыться? По каким признакам техника определяет вора? И что нужно знать, чтобы себя обезопасить? Даже в маске мы можем узнать друг друга по глазам. Мощь толстяка. Почему у самураев с лишним весом отменное здоровье и крепкое сердце? И когда жир силе не помеха? Понравился натовский сухпайок. Что-то странно. Это фрукты. Фрукты? Да. Я рад, что я не немец. У него и упаковка оказалась не самая практичная. И по вкусу он далек от идеала. Такое ощущение, как будто он просрочился очень давно. Да? Я очень разочарован натовским немецким сухпайком, потому что люди, которые производят лучшие машины в мире, не могут хорошо упаковать продукты. Худеть на сухпайках. Этот метод взяли на вооружение многие любители быстрого сброса веса.